21 апреля в стенах юридического факультета КФУ состоялся ежегодный модельный процесс Всероссийские студенческие дебаты 2017 Успешно проводимые вот уже более 10 лет на базе юридического факультета Казанского федерального 10 лет, 12 год мы проводим это мероприятие И проводит его студенческое научное общество юридического факультета Казанского федерального университета